11 декабря 2019 года, где-то приблизительно в полночь по МСК, подразделение Родион компании MD выпустило масштабный драйвер под названием 19.12.2 э, с кодовым именем Адреналин 2020. Вроде как должен быть прирост до 16% на всех GCN. А что будет, если э, взять и проверить на каком-нибудь типичном представителе GCN, Допустим, RX480. Я установил новый драйвер. И теперь, вот прям внимательно слушайте, я поставил стандартный пресет в новом драйвере. Чтобы вы понимали, в этом стандартном пресете э, все то же самое, что и в прошлых версиях, но у меня только включен фрисинг. То есть влияние в относительно с прошлым драйвером минимальное. И судя по данным MSI Afterburner, в DirectX 12 только есть прирост, и прирост оставляет э, порядком 5-6%. Я бы вам показал видос с тестами, но он у меня, я не знаю, он не сохранился. Я сделал 2 записи, про, записи прогона с DirectX 12 на драйвер 19.9.2. Прошу вас поверить мне на слово, вот серьезно. Далее просто рассмотрим фишки. Это естественно Ryzen Boost. Что это себя представляет? Вы знаете, что на консолях вот есть, допустим, Battlefield 1. А, в среднем, на, по-моему, если не ошибаюсь, PlayStation 4 Pro, он идет в 60 кадров. Но так или иначе там происходят замесы, взрывы какие-нибудь, а, самолеты пролетают. И так или иначе нагрузка на GPU увеличивается. И тогда консоль сбрасывается с разрешения 1080p до 900. А, Глазу это особо незаметно, ведь это кратковременно. Но при этом фреймрейт остается более-менее стабильным. AMD же представили точно такую же функцию под названием Radeon Boost. Работает она пока не во всех играх, но скоро его сделают для всех игр Я, по крайней мере, надеюсь. Далее. Интегерс он вам нафиг не нужен, учитывая, что вы любители казуала. Я, я не уверен, что вы будете действительно играть в какие-нибудь пиксельные игры аля да. Что же еще? Изменили все в плане интерфейса, превращивать. все, что можно было изменить, изменили. Добавили новые приколюшки в AMD-Link. И давайте я вам поведаю о проблемах с этим драйвером. Я просто вот, нет слов. Во-первых, новый интерфейс. Мне, как русскоязычному человеку, немного видно, что половину вообще ничего не перевели на русский язык, а 25% переведенного интерфейса отображается через жопу. Сейчас сочтутся еще личные придирки, то, что. Вот смотрите, вот так или иначе, когда я жму Ctrl-Shift-R, когда идет запись, захват экрана, вылезает вот эта странная хрень. Она мало того что мне просто не нравится, так она еще не полностью отображает, что там дальше. Вот Ctrl-Shift а какая еще буква? Благо, я использую Realife с 2017 года, поэтому ну, знаю. Еще что? А, внутренний игровой оверлей. Он кривый. Он просто криво. Такой... Просто такой кривой. А, сейчас я вам покажу. Вот, казалось бы, жмешь альтер. И тебе нужно перейти на другую вкладку. Она вроде как перешла? Но интерфейс не отображается. Э, ну нет, можно, конечно, еще раз альтер, чтобы она убралась. Еще раз альтер, чтобы она досталась. И там уже подкорректировать... Ну, ну ⁇ зачем? З зачем? Дальше, анимации. Они, а они, они грузят процессор видеокарту просто вот прям очень жестко. У меня раз 5 3600. У меня с этими анимациями, он грузится до, си, до 7%. Майя 480 до 10% может грузиться. Куда? Что? Я просто включаю AMD Link в первый раз, и у меня вот просто видюха, процессор начинает на 100%. На 100% они работают. Вы понимаете? Вот просто вот сидишь и такой я майнер. Ш что я скачал? Почему драйвер так? Ладно. Люди, вот, люди, вот человек говорит, у него... Ryzen 9 39050X, у него софт не может так нагрузить процессор, как э, драйвер AMD. Ладно, не суть, вот просто давайте забудем про это, бывает такое. На самом деле, AMD снова наступили на те же грабли, что и в 2016 году, когда они перешли, скатались на Crimson, или, ну как помнит Алфаги, Багровый освежите, вот, вот помните, как, как интерфейс лагал? Он лагает, он также лагает, как в 2016 -м. под конец 2016 он лагал, он также, черт возьми, лагает. Только тогда у меня был э, ноутбук на HDT. Я думал то, что ну жесткий диск. Блин, бывает, да, действительно, новый интерфейс. Много же у меня сейчас вин да на SSD. У меня Windows 10 1909, Он у меня стоит на SSD. Он, просто эти они. Они такие долгие, просто мне жопа горит нереально. Релайф просто, вот как в 2017 году, не захватывал. Э, приложение на OpenGL так и не захватывает. Э, захотели сделать скриншот э, у вас не получится. Можно, конечно, в оконный режим, но у вас просадит немножко фреймрейт и увеличится инпутлаг. А MD-Link его очень сильно, очень сильно изменили. MD-Link. Первое. Что вообще нужно знать про MD-Link, это то, что он будет работать только тогда, когда ваш телефон и компьютер подключены к одной сети. То есть вы ограничены домом. Вот вы вне дома использовать все приколюшки MD-Link не можете. Также AMD-Link может в... Давайте вот Тимвивер. Вы также можете запустить телефон, телефона игру, она будет работать на компе, и у вас изображение будет транслироваться на телефон. Вы даже можете управлять этой игрой с телефона. Казал... Ладно, допустим, вот, вот сидишь такой в туалете с телефоном, и играешь, не знаю, в nfs какой-нибудь новый. И этот AMD-Link вылетает на процессорах самсунговских Exynos. У меня Exynos 906010, он вылетает, это чертов AMD-Link. Дальше фильтры. Я долго ждал фильтры. Я реально ждал фильтры. Я даже говорил то, что они будут где-то еще в октябре. Сейчас, наверное, приложу скриншот. Их вели. Как бы все. То есть в GeForce Experience эти функции имеются уже три года, а мы получаем, ну, ладно, лучше поздно, чем никогда. В процессе эксплуатации драйвера просто такие проблемы. Одна проблема, офиг... просто удивительнее другой. Вы понимаете? Вот я, шел в CS, свернул игру, зашел в Chrome, жму, не нажимается, захожу в К.С. жму LKM, она, она сворачивается, я, я вот подумал, я дурачок, ладно, Ctrl, Alde Let, там, диспетчер задач, все дела, открываю, не работает он просто игнорирует левую кнопку мыши когда я э, в кс тоже жму левую кнопку мыши чтобы хоть что-то сделать у меня тоже сворачивается это что это что так, это в предыдущем предыдущим 1909 и вообще никогда такого не было и э, про просто про просто нечто у меня жопа просто нереально горит дальше вот я сейчас открою какие-нибудь скриншоты вот просто, вот, вы, вы видите, это лицензионное соглашение с конечным пользователем. Это, я, я не знаю, это с Амудедаунами какими-то лютыми. Говорю, О, AMD, блядь, да, у меня вот Райза, там, Родион стоит, AMD, да, я принимаю Родион в себе в сердце, я люблю. по новым драйвером просто... Попробуйте поиграть в GTA 5, может мне какие-то руки тоже из жопы, я не знаю, либо у разработчиков, э, у рокстаров руки из жопы, она просто вылетает, я хотел сделать сравнение, э, увеличение производительства, Там, взял OSU, взял Rise of the Tomb Raider, э, взял GTA 5 и взял Borderlands 3, то есть захватил практически весь сегмент вот этот вот годовалый. Нет, не, не, не получ... у меня не получается. Есть, конечно, небольшой такой прирост, но на уровне погрешности в ОСУ. В Rise of the ray Raider просто нету. У меня упал максимальный FPS. Я три раза гоняю без записи экрана. У меня упал, упал максимальный FPS. Просто вот зачем так жить? Ладно, спасибо вам большое, что вытерпели это. Желаю вам всем удачи. Просто вот переходите с радио, Вот, пожалуйста, я в RTX 2060 я сейчас приложу пикчи, я избавлюсь от своего Радика, просто выкину его в окно, чтобы не видеть его. Пока.